Творцу идет Любовь. Поэтому единственный инструмент исцеления, божественный инструмент исцеления, это безусловная Любовь. То есть что такое безусловная Любовь? Это чувство, обитающее в пятом измерении. Она исцеляет. Она трансформирует низковибрационные энергии, травм, боль, страхи. Она включает в себя безусловное прощение и безусловное принятие и без этих критериев безусловная любовь невозможна если вы к примеру занимаетесь духовными практиками наверняка у вас были моменты когда вы испытывали это чувство когда вы чувствовали свою связь с духом ощущали себя единым целым со всеми людьми во вселенной и этим ощущением сопутствует расширение сознания и сердце как бы изливается вот этот вот мощнейший поток энергии, и вы чувствуете, что за, чтобы вы не взялись, вам все по плечу.